В общем, проблема такая, сейчас утро, мороз, понятно, но дело не в морозе. То, что машину очень тяжело заводится. Даже не знаю, заведется ли сейчас. Вот. Нагреется, постоит и заводится уже как ни в чем не бывало. Причем сейчас, если она заведется, загорится чек. Предположение, в общем, тут три. Топливный насос, может там лед, не лед. Датчик холостого хода. Но я больше предполагаю, что это датчик коленвала. Либо датчик распредвала. Потому что недавно она начала глохнуть на ходу на горячую. Завелась, загорелся чек. Когда основательно прогреется, то на ходу, вот недавно, она глохла даже на перекрестках. Ну, симптомы как бы сводятся к датчику коленвала. Сейчас поеду, наверное, куплю датчик и сделаю диагностику. В общем, суть такая, сейчас машина кое-как мы завелась, да, очень тяжело, горит чек. Вон видно, горит чек. Сейчас она прогреется, потом заведешь, и все как ни в чем не бывало. Будет хорошо заводиться, и чек гореть не будет. Вот. Но потом, когда основательно прогреется, может даже глохнуть на ходу. На перекрестках, там, на светофорах, особенно на малых оборотах. Ну, как э, показывает Google, частая проблема, э, связанная с этим, это датчик коленвала. Вот, поеду, его сейчас, наверное, куплю. и Попробую поменять. Может быть, сделаю диагностику. Еще предположение, также на датчик холостого хода и топливный насос. Но мне все-таки... Больше свожусь тому, что датчик коленвала, либо распредвала, они тут идентичные на QG15DE. Вот пока горит чек, машину сейчас с брелка, с пейджера не заведешь. И она по-прежнему будет тяжело заводиться. То есть пока вот не прогреется сейчас двигатель. Как только прогреется двигатель, машина будет по-прежнему как ни в чем не бывало заводиться, и чек пропадет. Вот, значит, двигатель прогрелся, но ощущается такая легкая детонация, как бы подтраивание такое. Сейчас я вот попробую заглушить и завести с брелка. И по идее, ну вот, чек пропадал. Видимо, мало прогрелось. Посмотрим сейчас со второго раза. Нет, бесполезно. Итак, пока я ездил за датчиком, вот, машина заглушила, завела, завелась, уже как ни в чем не бывало, и человек уже не горит. Вот, купил, значит, сам датчик. Вот так он выглядит. Датчи коленвала. И он же распредвала, они идентичные. Вот сейчас попробуем завести с белка. Вот я вытащил ключи. Посмотрим как заведется. И заведется ли вообще. Вот, видите? Как будто бы все нормально и чек не горит. Так, ну. Попробуем сделать диагностику сейчас. В общем, съездил на диагностику, ну и как в воду глядел, оказался датчик коленвала. Вот, купил контракт, мы поставили, вроде все завелось, все хорошо. Посмотрим, как сейчас все остынет, потом как заведется на холодную. Ну и в принципе вот все, за диагностику отдал тысячу за замену датчика 500 так прошло где-то часа примерно 4 машинка подостыла посмотрим как заведется сейчас с брелка и заведется и вообще Ну да, завелась примерно в штатном режиме, чек не горит, все нормально.